Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня чистка склада. Решил сегодня немножко почистить склад на основном аккаунте, так как места нету, не хватает. Иногда для плюх. И посмотреть, интересно, какие там итемы у меня упадут. Накопил я вот 6 карт донатных. Мы их получили там. Некоторые с Роллинга, некоторые с хватайки. По-разному было. В общем, 6 штук накопилось. Хочу их тоже потратить, посмотреть, что с них упадет. Мешочки зефира, в принципе, я давно их копил, смысла от этого нету никакого уже. Плюс сумки розы. Как видите, мест 450, места реально не хватает. Так, это у нас супер Пэты. Поехали, начнем с вот этого со скинов может еще какие-то скины подкачаем тоже валяется в принципе без дела но ну, у меня вроде эти все скины на максималке кроме там новых последних где я уже не задротствовал так мастер рун у нас есть нифига себе он тоже будет кстати заняться обменами да по скинам у нас вряд ли что-то получится старенькие скины так, смотрим, что у нас интересного еще есть. то мы откроем потом. Давайте сумки розы. Вторые сумки розы, ребят. 165, 195, 195, 140, 290, 235. Нифига себе, посмотрите. Но такое. Здесь 21 упала. Раз, два, три, четыре. Можно считать 5, 6. 6 раз по сути у нас собралась нормально роза с 10 сумок Ну то есть плюс-минус надо 10-15 сумок где-то так Во вторых надо на то чтобы собрать розу Ну по-разному бывает падает Кстати А еще хочу открыть вот такие вот э, фортовские сундуки Это старенькие сундуки Как видите в новых там совсем другие плюхи и награды Тут у нас к сожалению, еще старые, но они тоже уже бессмысленные. Старенькие раритетные сундуки. Сейчас, короче, почистим склад, потому что места реально не хватает. Ну и даже так нормально ресурсов. две карты упало, да, у нас получается. Три. Нифига себе, три карты. 3 или 4 карты обычных. У меня их дофига осталось. Так, вторые эти я тоже могу открывать, тут ничего такого нету. У нас третьи карты. Третье мы откроем. А я не упала. Я не помню даже где Это с разных акций я покопил эти сундуки. Первые, вторые, третьи. Там у меня только не открываются четвертые, пятые и шестые. Ну и то четвертые не открываются из-за камней смотра. Пятые из-за того, что перелимиты у нас по камешкам 6 ну, в принципе тоже я их пока не трогаю а, так это у меня копится и это я хочу сделать одну тему это я не буду пока открывать так ну что давайте давайте начнем с мешков а, зефира 49 мешков зефира первого лавела поехали посмотрим интересно 10, 48, 30, 30, 32, 49. Ну, такое, не знаю, смотрите, если здесь 10 в одном, да, в одной попытке, то считается, по сути, 10, 48. А тут у нас 49 выпало. То есть в среднем с 10 от 30 до 50 сколько можно словить. на это, я вам скажу, еще очень удачный момент. И мы открывали их по 10, потому что по одному открываешь, там в основном 1,2 падает. Неплохо. Так, хорошо, посмотрим с 18. Ну, 18 сумок, я думаю, где-то э приблизительно должно упасть по 300 осколков. Но это не точно. Где-то 250, 100% поехали. 110, 150, 260 вот так вот. 260, ну все равно не очень. Честно скажу, с 18 сундуков маловато будет. Реально маловато будет. Так, -с. давайте попробуем. Так, это тоже надо освободить. Питомцев, блин, я, в принципе, их послевал. Я думаю, скоро будут новые, надо будет сейчас, кстати, пересмотреть еще по питомцам, что у меня есть, куда купать сумок, пока есть возможность, потому что, может, изменят э -э -э наборы потом, собери пак, и будет реально проблемно собрать, ну, как обычно, хотя у меня здесь есть, ладно, не будем заморачиваться, у меня здесь дофигища вроде есть, должно быть еще. Есть, отлично, хватает. 1200. Если что, потом пооткрываем, думаю, нам хватит. Так, а это что тут делает? Так, это можно тоже открыть. В принципе, нафиг не надо, осколки. Поехали дальше, гидпакты. Ну, давайте попробуем. 6 карт. Давайте по одной попробуем. Не хочу их все 6 сразу открывать так мэри ну блин нормально главное не дуэлянт дуэлянт опять сейчас дуэлянт упадет и опять дуэлянт упадет не мэри нифига себе две мэри два дуэлянта бард будет еще одна мэри фига себе мэри падает но все таки все таки 4 дуэлянта как видите шанс таких карт реально очень очень маленький так что у нас еще по итомам есть? Это у нас скины. Тут ну, это тоже надо пооткрывать, чтобы не валялось. Всем бессмысленные. Ну то есть это раньше, как только выходил с они еще был долг Сейчас это просто хлам, по сути. Герой такой себе, скины на него тоже, в принципе, хвалом. А, огонь жизни, ну, такое. Нету смысла даже крафтить, это чисто так пооткрывать, а потом и попродаю на, на этот, на синие кристаллы. Так, отлично. Тут у нас тоже опять же скины, они тоже все на максималке. Тоже бессмысленного командора. Хранитель. А скины на здания тоже. Все прокачаны на максималку тоже. Нафиг не нужны. Так, отлично. Место хоть освобождается. Тут у нас, по-моему, да, маскировки, кролики и землеройка. Поехали посмотрим, что у нас тут получится. 40 60 ну тут по-любому мы соберем да и кроликов дожди нормально собрать пару землероек должно быть сто процентов с потом пойдем поменяем 150 неплохо потолок 150 это то что я видел 30 30 60 в основном так отлично вот они трогаем шестые космо но ну, вот эти бы мне на без доната чтобы словить интересно сколько осколков 545 45 80, не ну тут нормально, тут космо нормально падает, пару космо тоже думаю будет. Изи просто. Но скины на космо тоже нафиг не нужны. Бесполезные мешки. Ну хоть место освободили. Да будет эти скини попродавать на КГшке Так, отлично Блин, сколько у меня этих коробок Ладно, эти оставим Это у нас пятое, что? Пен Подашка Пока оставим, потом будем следующий этап. Гельдейские давайте подходим. Тоже нафиг не надо. Место только занимают. Гельд честы. Да, обычные сумочки. Так, отлично. Ну, вроде все. С такого почистили. Так, эти нафиг не нужны. Это тоже нафиг не надо. Только место занимают. тоже не будем делать, потому что надо будет потом древние проходить. Ну, вроде с такого все, это уже и мы пошли. Шариков, в принципе, половина из них тоже нафиг не нужна. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Как видите, дроп довольно-таки неплохой, когда у тебя куча сумок. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.